Обратился клиент на автомобиле Opel Merivo A. На второй день после покупки у него заклинил замок зажигания. Отремонтировали замок и клиент попросил второй ключ. Вот ключ клиента, вот, который изготовили мы. На автомобиле еще имеются проблемы со стартером, поэтому запуск затруднен. Все, автомобиль заведен.